Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня обалденная новость! Вы сейчас можете приобрести себе наборы по очень классной, приятной цене и скорее всего наборы будут еще дополняться новыми наборчиками по нормальненькой цене. В стиме можете взять, плюс забрать там, ребят, халявку можете. С 16 по 23 февраля установите себе Steam. Со стима установите себе танки. И соответственно будет вам счастье А счастье выглядит приблизительно следующим образом Кто не знает, ребят Steam это такая игровая платформа Типа Wargaming Game Center Там где собрано огромное количество Разного м, рода игр И в том числе World of Tanks Blitz Там есть Заходите в Steam, устанавливаете его Авторизируетесь Ну и соответственно у вас появляется ваш Steamчик. Пополняете счет Steam -а Через э, карточку Либо через э, терминал соответствующие и вы имеете свой аккаунт steam с денежкой на нем заходите в танках в дополнительный контент и соответственно видите там все что сейчас есть на продаже давайте спустимся в самый низ и будем анализировать смотрите я с стимом пользуюсь и я со стима уже позабирал то что можно было забрать бесплатно плюс к тому здесь когда ты проводишь какие-то действия в стиме тебе начисляются карточки которые ты можешь продавать ну и таким образом пополнять свой счет стима в том числе помимо реальных денег Короче говоря, ребят, смысл в чем? Вот эти вот наборы, они стоят на продаже постоянно. И обратите внимание, что такие машины, допустим, как DV2 коллекционная машина с дополнительными плюшками в виде 7 дней према X5, вы можете приобрести сейчас, грубо говоря, за 1 доллар неполный. Но если быть точным, то за 90 центов. Если вы смотрите, допустим, вот этот наборчик, то за всего лишь, всего лишь, ребят, 16 гривен, это в переводе в доллар грубо говоря, там 40 с чем-то центов. То есть неполные 50 центов вам обойдется 500 единиц золота, полмиллиона серебра и по 50 редких бустеров. Что касается вот этого набора. Это вообще настолько халява, вы себе не представляете. Вы можете взять себе за 2 доллара, ребят, 2 доллара, вы можете взять себе FCM 50T, средний танк 8 уровня, 30 дней према, 1 миллион серебра и по 100 эпических, эпических, ребят, бустеров, кредитов на все виды, там, опыта, редкие, там, и так далее. Плюс камуфляж, ребят. Просто супер. Предложения обалденные. За вообще маломальские деньги вы можете получить себе действительно обалденные классные наборы. Плюс к тому, ребят, зайдя в Steam, вы можете бесплатно, я себе уже забрал, вы можете забрать себе бесплатно дополнительные ресурсы. Туда включается премиум-аккаунт, кредиты и контейнер с кастомизацией. Ну, в принципе, как для халявы, очень даже годно, я не спорю, это не миллион золота или там миллион серебра, но ребят, бесплатно, почему бы и нет, как говорится. Дальше, за, грубо говоря, 9 долларов, э, ну хорошо, окей, Ой, простите, за 20 долларов, там неполных, будем говорить, там за 19 долларов, вы можете взять себе бой Сквая. Короче говоря, просто супер, плюс к тому 30 дней према и плюс еще X5, короче, просто суперское предложение. Можете взять себе за неполные 10 долларов, если быть точным, то за 9 долларов с копейками круп 38D. По-моему, тоже таки себе даже прикольно и интересно. Можете взять себе две машины за 11 долларов. Вы можете взять себе Валентайна МК-9 и AMX 40 Это две коллекционки. Да, пускай это не вау-вау машины, но если вы коллекционер, то поверьте, это не так уж и дорого для двух данных коллекционных машинок, которые действительно очень тяжело где-то встретить и увидеть. Я имею в виду, в частности, АМХ-40. Ну и ребят, на данный момент есть еще предложение, но оно уже не настолько прям прикольное и интересное. Вы можете взять себе pz54. pz54 вы можете взять себе за грубо говоря 20 долларов и, честно говоря, данное предложение, наверное, мало интересное. Но в состав набора входит сама пз шка эпический камуфляж для нее, 10 сертификатов x5 опыта, 7 дней прямо аккаунта, 750. Ой, простите, 250 тысяч кредитов. Я не считаю, что данное предложение действительно ну, прям интересное и годное, потому что 20 долларов все-таки для пз дороговато ее проще купить за голду. Но все остальные наборы, не считая этого, они действительно достойны вашего внимания. Заходите в Steam, смотрите, забирайте по годной цене, ну и уж тем более заберите свою халяву. Плюс к тому, если я правильно понимаю намеки, то не исключено, что в наборы сюда, вот в список наборов, будут добавляться еще еще дополнительно новые наборы и надо за этим отслеживать в течение ближайших нескольких дней. Поэтому, ребятушки, для всех любите и халявы, ну и для тех, кто донатит и хочет задонатить грамотно, заходите в Steam, устанавливайте себе Steam, ну и, соответственно, пользуйтесь всеми благами скидок, которые сейчас уже начались. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего мира и обязательно спокойствия. И да, ребят, пожалуйста, подпишитесь на канал в виде благодарности за хорошую новость. Пока-пока!